Привет! Не спешите закрывать видео и смотреть, на тот ли канал вы попали. Если вы хотели попасть на канал ЛПС Китти Старт, да, вы там, где надо. Итак, как вы помните, я несколько, много раз обещала показать свое лицо, и, ну вот, пожалуйста, вы видите это. И, если честно, я на эту съемку грохла уже очень много времени, потому что я не блогер, я не умею говорить на камеру, это... Отвратительно, как вы это делаете. А теперь неслабонервные зрители, которые все еще остались со мной, могут послушать, что я сейчас собираюсь сказать. Как вы, наверное, заметили, в последнее время я не так уж часто выкладывала видео. А последнее видео с пэтами вышло, наверное, месяц или два назад. Хотя я и делала стрим, где я обещала вроде как выложить а, новый сериал. Ну, я сдержала свое обещание, я выложила первую серию... Но, как бы, дальше этого дело не пошло. И вы, наверное, уже поняли, с чем это связано. Поговорим же о том, как это происходило. Возможно, это хоть кому-то интересно. Как вы знаете, сейчас я нахожусь в 10 классе. Уже, точнее, в конце 10 класса. У меня экзамены через год, то есть ИГ. И те, кто уже... Учиться в восьмом, девятом классе, наверное, знаю, что это такое, когда тебе ежедневно пудрят мозги по поводу того, что тебе скоро сдавать экзамены. Да, нас начали травмировать этим еще в восьмом классе, в конце восьмого класса, и я за девятый класс успела возненавидеть ЕГЭ. А ЕГЭ я просто ненавижу всей своей душой. То есть, да, это на самом деле самый тяжелый год в моей жизни. Вот я даже не могу вспомнить, когда было хоть что-то более тяжелое, чем это, потому что я столько в жизни не рыдала на самом деле. А, да, то есть, это вы должны понимать, это постоянные нервы, потому что скоро сдавать экзамены, поступать в ВУЗ, вот это вот все это очень сильно действует на психику. И, как вы понимаете, просто взять и заставить себя не умереть — уже подвиг, а ну, пойти снимать видео, в которых еще должен, должен быть какой-то смысл выше моих сил. Второй пункт, или причина, наверное, заключается в том, что уже два года у меня живет кошка. И владельцы кошек меня поймут, наверное. Потому что моя кошка не может сидеть на месте вообще никогда. Она сидит на месте только когда спит. Так что с самого появления кошки у меня дома начался просто кромешный ад. Потому что каждый раз стоило мне только выставить все декорации, всю съемочную площадку. Приходила моя кошка и вот так вот лопает так... На! все, все, до свидания, полчаса работы. Сначала я как бы пыталась мириться с этим. Я снимала, несмотря даже вот на такие перебои, так сказать. Конечно, было сложно, но я пыталась как-то сделать. А проблемах я задумывалась только тогда, когда я заперла свою кошку за дверью, кинула в нее тапком и просто легла на пол и зарыдала. Вот тогда мне действительно стало страшно за свои нервы, которые уже ни к черту, из-за кошки, из-за того, что постоянно все падает. Последние два года мне это давалось дико тяжело, просто очень. Я до сих пор не понимаю, как я не забросил это раньше, потому что это действительно очень сложно. На самом деле, искренне хочу сказать, что я все еще люблю lps блогинг и мне бы хотелось продолжать ä, снимать и выкладывать что-то на лпс туб но к сожалению я понимаю что я больше не в состоянии это делать потому что я прихожу домой и все что мне хочется сделать это умереть ну, о каких-то видосах речи вообще быть не может вы должны понимать что это очень время затратное время затратный процесс когда ты полчаса только готовишься к съемке, два часа снимаешь, два часа редактируешь, и вот у тебя серия на 5 минут, которую даже особо никто и не посмотрит. Hello darkness, my Да, низкую активность на канале я уже давно начала замечать, а примерно около года назад или даже больше. Я заметила, что вот как бы у меня там восемь-семь тысяч подписчиков, а просмотров сто на каждом видео. Сначала думала, что типа бывает, бывает, потом все восстановится. Ни хрена. Не восстановилось. Никак. У меня до сих пор по сотке просмотров на видео. И каждый раз, когда ты как бы стараешься, выкладываешь что-то, и у тебя 8 тысяч подписчиков, тебе хочется, ну, отдачи какой-то от аудитории. И если ты такое видишь, начинаешь невольно задумываться, типа, а, -а нахер оно все надо. Так что это, очевидно, тоже сказалось на моем желании вести канал. Да, конечно, изначально, изначально я хотела, очень хотела достичь 10 тысяч подписчиков, но где-то год назад я поняла, что нет, ничего не получится, можно... вот Ты хоть что сделай, 10 тысяч не будет, потому что, видимо, я их просто не заслуживаю, мой контент всегда будет держаться только на уровне 8000 или меньше, потому что говно, снимаю говно. Я понимаю, что сама не так давно снимала видео про то, как ЛПСники уходят с Ютуба, но, к сожалению, я тогда не могла почувствовать себя на их месте, а теперь, кажется, понимаю. У меня на самом деле еще очень много идей, которые я бы хотела передать в массы, которые я бы хотела высказать, но я просто понимаю, что это мало кому нужно. Просто не чувствую, что я нужна кому-то. Я имею в виду на постюбе в жизни-то точно не нужно. Мне самой не просто это говорить, но да, действительно, я, кажется, теперь ухожу с ЛПС туба, да и вообще с Ютуба, наверное, потому что ни одна, из, ни одна из существующих на данный момент отраслей, если можно так сказать, мне не подходит. Потому что блогером я быть не хочу. А для того, чтобы быть лесплейщиком, мне нужен как минимум микрофон, которого у меня нет. Сейчас я на телефон записываю. Собственно, LPS-блогером я больше не могу быть некоторым причинам определенным так что на ютубе кажется для меня все закрыто так что да видимо это конец моего канала я на самом деле не собираюсь удалять видео или там закрывать какие-то из них даже петов продавать наверное не буду и декорации оставлю пусть лежат потому что никогда не знаешь где повезет. Кто знает. Вот даже сейчас она пытается создать как можно больше шума. Вот я не знаю для чего. Она просто видит, что я достала камеру и считаю своим долгом испортить мне всю съемку. Угомони, женщина! Честно говоря, я теперь не знаю даже, что мне делать с каналом. Ну, как бы. Да, как я уже сказала, видос удалять я не буду. А, возможно, как вы могли заметить, на моем канале в последнее время появились. Некоторые типа нарезки или даже даже не знаю, как это обозвать а под музычку с видео рядом из Доктора Кто? Да, это сериал, на который я подсела месяца 3-4 назад. Возможно, я буду публиковать вот подобные видосики а, иногда, когда будет вдохновение. Но как бы опять же, за что я любила LPS Tube, это за то, что ты можешь взять и создать какой-то свой мир, свое видение мира ты можешь создать историю, создать персонажи, да. И за это я как бы очень ценю lps Tube и просто возможность, возможность творить какие-то истории. Но так как у меня теперь нет lps Tube, а человек я вроде как творческий, то вы, если захотите, можете ознакомиться с моим нынешним творчеством на фигбуке. Да, я перешла с ютуба на фигбук, потому что мне кажется так легче. Безусловно, я благодарна всем моим подписчикам, которые смотрели меня эти три года, почти уже четыре, три с половиной точно. Эти три года, они были, я бы сказала, лучшими в моей жизни, благодаря LPS Тубу в основном, потому что это было... Было мое хобби, был почти что мой смысл жизни, что ли. Благодаря ЛПС-тубу я познакомилась с многими хорошими людьми. Ютуб дал мне много, и я, безусловно, не жалею о том, чем занималась все эти три года. Но, видимо, теперь пора остановиться, пора сделать что-то новое, перейти на другой какой-то формат. Возможно, на ступень назад, а возможно и вперед, кто знает. Не знаю, наверное, это все, что я хотела сказать, возможно, я что-то забыла. Я <смех> не пишу сцена и никогда не писала, поэтому мои мысли всегда такие сумбурненькие, но зато можно увидеть, о чем я думаю в данный момент, и я не продумываю каждое свое слово. А вот, говорю все как есть. Это, наверное, хорошо. И большое спасибо ребятам, которые поддерживали меня, которые ставили лайки, ставят их до сих пор которые все еще несмотря ни на что остаются со мной да я никогда не считала нужным жаловаться своим зрителям на свое плохое физическое или психологическое состояние но именно в таком состоянии я сейчас пребываю мне очень плохо я не высыпаюсь неделями я плачу каждый день и это даже почти не шутка меня не хватает на то, чтобы справляться с этим и одновременно вести канал. Меня не хватает. Я думаю, что это пройдет, пройдет все, и я смогу сесть и как и сделать, как в старые добрые времена, просто начать снимать, как у меня это было всегда. Но я так и не смогла заставить себя даже достать камеру. По привычке я хотела сказать подписывайтесь, ставьте лайки, заходите в группу ВКонтакте, а, но на самом деле, как хотите. Если вам все еще интересно мое творчество, которое может возникнуть на Ютубе, оставайтесь, и, возможно, я выложу что-нибудь сюда в ближайшее время. Если вы хотите следить за моим творчеством на Фикбуке, то есть ссылочка в описании, я, надеюсь, не забуду ее оставить, очень надеюсь. Но если вам ни то, ни другое не интересно, то вы можете, в принципе, спокойно отписываться, потому что теперь это не так важно. Ну что же, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Возможно, еще увидимся. Пока!